Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о пяти вещах, которые обязательно нужно сделать в Испанию. Но прежде обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и поставь лайк. Что нужно сделать в Испании? Начнем с банального. Несмотря на то, что это банально, обязательно это сделать. Сходите на концерт фламенко. Фламенко это не просто танец, это культура. Кстати, сразу скажу, не все испанцы танцуют фламенко. Вообще, далеко не все, далеко не все. Убираем сразу этот стереотип. Но на фламенко сходить нужно обязательно там сидишь, и просто вот эта атмосфера, просто аж мурашки по коже, поэтому обязательно это нужно сделать, и там просто вы почувствуете вот эту испанскую страсть Второе, что нужно сделать, это обязательно нужно сходить в испанский бар. Обязательно помним, что в испанском баре не только можно что-нибудь выпить, но и можно поесть. Но почему нужно сходить именно в испанский бар? Во-первых, вы просто когда туда придете, вы тогда увидите просто типичных испанцев. Крики, ничего не слышно, не слышно ни официанта, никого ничего не слышно. И этот большой просто крип. Hey, hey, hey. Поэтому обязательно туда сходить. Когда. Пойдете в испанский бар, обязательно нужно попробовать тапас. Что такое тапас? Тапас, мы с вами об этом поговорим в каком-нибудь виде, поэтому обязательно подпишитесь. Но сразу так закинул удочку тапас, это небольшие порции чего-либо, хоть чего. Но самые типичные это пататос, с бравас, это каламареса ла Романа. Поэтому тапас нужно пробовать обязательно. И в местном баре. Потому что как вкусно готовят в местном баре Ну, конечно, если местный бар нормальный Вы так дешево и так вкусно Не поедите нигде Особенно, если этот бар держит какая-нибудь Испанская бабушка Кстати, не раз ела В испанских барах, где готовят бабушки Самая вкусная еда Это как ты домой пришел, а мама тебе приготовила Ни одна испанская мама мне здесь так не готовила ну Хотя знаю тут только одну испанскую маму Но, в общем, никто так не готовил, как испанская бабушка Из бара И когда пойдете в бар, особенно если вы приезжаете в Испанию летом обязательно попробуйте Сангрию. Приехать в Испанию. Не попробовать Сангрию. Не пробовал Сангрию, не был в Испании. Все. И причем Сангрию не покупную супермаркет. А именно в баре, а именно вкусно. И смотрите, чтобы ее сами делали. Потому что иногда испанцы они такие хитрые, вот из автомата как наливают, как, не знаю, бургеркинги кока-колу Coca-Cola вот так вот ты наливаешь, и наливаешь, вот так вот есть сангре. Она невкусная. Надо вот обязательно, прям вы спрашиваете, вы сами это делаете? Если делают сами, берите. Если они не сами делают, то не верите. Но и самое последнее, но не менее вкусное, да, ну потому что как бы ехать в Испанию не поесть, это как бы, нет. Если едете в Испанию, приготовьтесь много есть. В общем, самое классное, это если вы засиделись в баре или где-нибудь на дискотеке. Обязательно нужно Позавтракать чуррос Боже мой, это так сладко Так жирно, но так вкусно Особенно после, когда ты, если в баре вечером Долго сидел, вот чуррос Самое то, испанцы прям вот всегда Кто тусит, тусит, тусит до утра Они потом все идут Вместе завтракать чуррос, потому что Говорят, вот если чуррос поел После веселого вечера, то тебе будет Все очень-очень классно Я чуррос в 6 утра не ела Ни разу в Испании, но, наверное, все-таки можно попробовать. Я ела чуррос в э, 8 утра 1 января. Вот это я ела, да. Это было вкусно. А в 6 утра я не ела. Вообще, я не знаю, где испанцы находят. Они всегда говорят, нужно есть чуррос в 6 утра. Я не знаю, где они находят бар в 6 утра, потому что испанцы не работают в 6 утра. Ну, может, когда ты идешь с бара, тебе уже без разницы 8 или 6, как бы ты не помнишь, сколько было точно времени, не знаю. И на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите в комментарии, если вы были в Испании. И если собираетесь туда, пишите и делитесь опытом и встречаемся в следующем видео. А